Здравствуйте, друзья! VFog.net, интернет-портал, посвященный сим-рейсингу и автоспорту, представляет вашему вниманию трансляции онлайн-чемпионата VFog Formula One. Uh, Онлайн-чемпионат по автогонкам uh, на... в игре Air Factor на болидах Formula 1. Uh, полное практически соответствие настоящей Formula One, Болиды. Ну, стараемся, в общем-то, не отставать от 2010 года в данном случае, но все-таки немножко есть. Все-таки модификация у нас изначально 2009 года, небезызвестный F-Zone, но есть новые команды, 24 пилота выйдут на старт. Ну, а как вы уже, скорее всего, догадались, мы находимся в Бахрейне на одноименном гран-при на трассе Сахир, и совсем скоро начнется первое в этом сезоне в сезоне 2010 года 2010-2011 годов квалификация квалификация гран-при Бахрейна с вами в комментаторской кабине богдан холошевский на форуме в вы можете найти меня под никнеймом shadow 60 сейчас вы слышали звук проезжающего болида хоть и не увидели ну просто сейчас я вам даю немного другую картинку это пока просто практика, небольшая сессия для того, чтобы пилоты заходили на сервер, но мы как бы непосредственно в этой трансляции, в записи ее пропустим и сделаем небольшой перерывчик, перейдем сразу к тому моменту, когда начнется квалификация. Правила здесь в общем-то соответствуют формуле 1, пустые баги. Uh, и 24 пилота после этой сессии, 7 из них uh, покидают квалификацию. Хотя, может быть, сегодня в данном случае будет в первой сессии неполная явка, потому что, например, uh, как uh, ваш покорный слуга, как менеджер uh, команды Red Bull, может uh, повести, что не факт, что один из пилотов, Артем Емельяненко, попадет на эту квалификацию, но uh, посмотрим, будем надеяться, что все-таки успеет, uh, возникли проблемы. Но, с другой стороны, если... Он не придет, вылетит не 7, а допустим 6 пилотов. А, ну что ж, сейчас переключаемся на начало первой сессии и наблюдаем ее, собственно, в полном объеме. Итак, вот сейчас э, начинается сессия, правда, по-моему, еще красный светофор на выезде спидлейна, но пилоты уже начинают выезжать. И э, что касается состава, нет, вот зеленый светофор, и пилоты стартуют первым, э, ведет группу Никита Фадеев из Форс Индии. Э, но вообще, э, что касается... Ой, какой удар, какой удар Дмитрия Загоруйка сразу же. Но на самом деле сейчас на сервере есть немного лаги, может быть, просто пилот промахнулся. Это, по-моему, был Мерседес, но кто точно это был, я не успел разглядеть. Естественно, Дмитрий сразу пользуется клавишей Escape. А, вообще же, я вот как раз не, не могу договорить. А, пилот, единственный, который, к сожалению, у нас не попал, это Алексей Граудынь. Как раз партнер Никиты Фадеева по Force India. А Артем Емельяненко благополучно все-таки успел прийти на квалификацию. Выезжает пара Верджинов. и мне кажется, что первым выехал Антон Ардеев, но, может быть, это был... Uh, да, все правильно. А вот как раз Вилли Гринов едет следом за своим партнером по команде. Вот как раз Артем Емельяненко уже на круге выезда из боксов. Но uh, попробуем найти все-таки, uh, да, там Алексеринос, вот Лотус выезжает. Попробуем найти все-таки uh, Никиту Фадеева, потому что Вот он. Потому что он будет все-таки открывать uh, первым, первым, скорее всего, если не допустит каких-то ошибок, покажет свой быстрый круг. Uh, Трасса у нас Сахир, конфигурация 2010 года, конфигурация, которая вызывала огромную критику как среди реальных пилотов Формулы-1, так и среди пилотов ВФОК Формулы-1. Большинству, конечно же, трасса не понравилась, естественно, речь идет прежде всего о новом секторе. И очень, может быть, к счастью одних И, может быть, к безграничному огорчению многих Трассы такой в следующем году уже не будет Вернуться к старой конфигурации Сославшись на то, что данная конфигурация была обусловлена прежде всего Некоторым посвящением, отмечанию юбилея 60-летнего Формулы-1 Но к этому вопросу, я думаю, мы еще вернемся по ходу уикенда А сейчас посмотрим как проходит второй поворот а и третьей трассы а, Никита Фадеев с онборд камеры Force India. А вообще же тут таковых а, поворотов аж целых 23. А, хотя я, конечно, могу ошибаться, может быть, не стоит давать уверенных а, каких-то заявлений, потому что я сейчас на, на самом деле не помню точно, но, по-моему, даже в Сингапуре чуть-чуть поворотов побольше. Или, может быть, даже в Абудабе. Вот как раз этот новый сектор а, злополучный, но вроде бы с ним справляется. Никита Фадеев вчера на свободной практике тон то задавали пилоты таких команд, как Мерседес, собственно, их пилоты принадлежат быстрейший круг, как раз Никита Фадеев, по-моему, был вторым. Также в группе сильнейших Virgin ы. и. Рено. Собственно, здесь нечем удивляться, потому что, как и в большинстве онлайн-чемпионатов на ВФОКе, на разных порталах, физика у пилотов болиды абсолютно одинакова, поэтому, если пилот обладает талантом, умением настраивать машину, разумеется, абсолютно любой пилот может быть лидером на любой машине. И, в общем-то, здесь, кроме чисто внешнего вида, болиды не отличаются. Конечно же, они отличаются в индивидуальных настройках. Вот мы видим, что у Дмитрия Агапова, пилота команды Mercedes, дмит двигатель. Но здесь чем это обусловлено? Это на самом деле практически, ну не у всех, но достаточно у многих пилотов. Мы, кстати, видели, что задние тормоза сейчас раз разогреты намного дольше. Больше, они как бы горячее и краснее, это было видно. А что у нас с временами? А, пока нет, Дмитрий Агапов быстрее, чем, а он, а, чем Никит Фадеев Он показывает время минута 46-945 Это немного медленнее, чем вчера на практике Но а, достаточно быстрое время Фадеев отстает на почти 4 десятых Далее отрыв в 6 десятых, 7 а, и далее уже за 3 секунды но за 3 секунды это Юрий Сазонов, но может быть еще подтянется, пока последнее время у Артема Емельяненко, но и для него это время пока что тоже не лучше, если сравнивать с практикой, но сейчас Дмитрий, а нет, все правильно, Дмитрий Агапов, просто там другие изменения, там вот на четвертое место Юрий Григоренко, новобранец Макларена поднялся, Посмотрим с другими, это все еще в Фаддиев Да, теперь у нас пилот показавшие время вот При таком переключении идут именно в порядке А Дмитрий Усольцев без переднего спойлера Может быть сломал об Стену ну вообще с машинами непросто справляться Потому что для тех, кто не знает Я напоминаю, что какие-либо Электронные помощники, такие как АБС Тракшн контроль, они полностью Отключены Разрешена только автоматическая коробка передач И конечно же автоматическое сцепление Сейчас Дмитрий Усольцев возвращается в боксы. А, в общем-то, по регламенту он должен вернуться на такой вот разбитой машине, чтобы потом про... иметь возможность продолжить а, к, участвовать в квалификации. А, а если он прямо сейчас нажмет escape, то на трассу он больше не будет иметь права выехать. И посмотрите, вроде бы даже обогнал чью-то чью -то росса Это Антон Такбулатов. Может быть, у него тоже какие-то проблемы, потому что он там явно срезает по. А, асфальтовой зоне безопасности. Вообще, здесь к ней были. Так, вот мы видим дымит-двигатель у. как у Феррари Константина Павлова, так и у була Артема Емельяненко. Я как раз тогда не договорил, это связано с тем, что пилоты для квалификации используют настройки, в частности настройку радиатора они ставят на минимум. Это позволяет добиться большей максимальной скорости, но двигатель, конечно, убивается. С другой стороны, на квалификации двигатель абсолютно не важен, здесь нет таких правил закрытого парка, как на, в реальной формуле 1и поэтому Хотя сейчас сворачивает в боксы а, Вот Антон так Булатов Но мы видим, что в принципе машина не повреждена Я продолжу тему радиаторов Вот он наконец-то обгоняет Дмитрия Усольца Я продолжу тему радиаторов Просто пилоты могут сейчас использовать минимальный радиатор Пусть он будет немножко болит дымить Но зато в гонке вполне свободно поставить любой радиатор побольше а, как так Булатова, так и Усольцева проходит Антон Ардеев. Там кто-то еще был. Один из Зауберов возвращается в бокс. Это Дмитрий Загоруйка. Вот и Вилли Гринов тоже пропускает всех пилотов. Вилли Гринов, который, в общем-то, внес очень большой, я бы сказал, вклад в этот сезон, в чемпионат в этом сезоне. Очень много внес в, в эту модификацию, сделал возможным внедрение новых команд, собрал, ну, конечно, не свои собственные, но э, лучшие просто раскраски для этих новых команд. В общем, подогнал мод и потом вносились достаточно незначительные изменения в окончательную версию. В общем, можно сказать, что очень помог в развитии чемпионата. Но дебютирует с командой Hispania Racing Team, он ее менеджер, у них там два тест-пилота. Два боевых пилота, соответственно. Посмотрим, что из этого получится Конечно, за счет разно разнообразных переходов э Дебютов, возвращения старых Некоторых пилотов, которые, может быть, в, пос в последнем сезоне Или в некоторых гонках последнего сезона не участвовали э Очень тяжело пока что распределить расклад сил Вот, например, Константин Ящишин Я, кстати, вот сейчас э пользуюсь случаем прошу, что, э прошу учитывать, что, может быть, я произношу какие-то фамилии неправильно И в случае чего, пожалуйста, у этих трансляций. Есть своя собственная тема, свой собственный топик. В общем-то, оттуда вы их и скачиваете, скорее всего. И если что, пишите там, поправляйте меня, я постараюсь исправиться. Если что-то произношу неправильно, конечно же, поправляйте меня сразу же. И вот как раз Константин, он у нас в прошлый сезон не участвовал. А до этого участвовал, был вторым пилотом в команде Вильямс, Но сейчас Алексей Дрючин решил повесить, можно сказать, шлем на гвоздь после проигранного в прошлом году чемпионата. А как раз чемпион Алексей Степанов тоже решил временно покинуть эти соревнования. Поэтому у нас Ferrari. Ferrari, который Алексей Степанов сначала взял как менеджер, ушел из Макларена сразу после титула. И сначала он планировал все-таки ехать боевым пилотом. Соответственно, Ferrari получали свои бортовые номера 1 и 2. Но после того, как... Вот как раз Константин Павлов мимо Ярослава Варзонина проехал, и у него теперь, после того, как Алексей Степанов решил оставить команду у себя, но э, не быть боевым пилотом, теперь Феррари носит нолик, как раз то же самое, что последний раз в реальной Формуле-1 повторялось еще аж в 1994 году с Дэймоном Хиллом, когда Дэймон Хилл стал первым пилотом после того, как Ален Прост ушел из соревнований, выиграв чемпионат мира. А Опа. Вот и Алексей Граудынь у нас зашел. Вот поэтому было небольшое подвисание. Но здесь, конечно, оно от меня не зависело. А... Вновь Дмитрий Загоройков в боксы возвращается. Видимо, избирает а, такую... Вы знаете, мы что-то на времена давно не смотрели. Лидирует все еще Дмитрий Агапов, но... А, нет, он с тех пор не улучшил. Илья Соболев, вот так и Тора Росса. отстает всего лишь на... 109 тысячных, но с другой стороны Торророса в своем составе кардинально отличается от прошлогодней. У нас, да, у нас зашел на сервер все-таки Алексей... Нет, но он сразу вышел. В общем-то, я не знаю по каким причинам он вышел, но вообще он мог продолжить участие. Вот только бы время потеряно, ему бы не компенсировалось. А с 20 минут первой сессии у нас буквально 7 секунд до полной середины остается. Ну вот уже ровно 10 минут. И, в общем-то, пилотам надо улучшаться. Значит, давайте посмотрим полностью. Дмитрий Агапов, Илья Соболев, Никита Решетов, Никита Фадеев. Так, Дмитрий... Что-то изменилось. Константин Павлов! Вот оно что! Минута 46-848. Новое лучшее время этой квалификации. Далее, Дмитрий Агапов. Давайте с командами. Константин Павлов, Феррари, Дмитрий Агапов, Мерседес, Илья Соболев, СТР, Никита Решетов, Рено, Никита Фадеев, Форс Индия, Никита... Ой, время что то изменился. Александр Кривенко Феррари подскочил, вот поэтому я так дважды прочитал. Потом Решта, потом Фадеев, Форс Индия, потом Ярослав Варзонин, Верджин, Алексей Евсеев и Юрий Григоренко, оба Макларен. Далее Денис Бесков, Мерседес, Дмитрий Усольцев, Рено, Дмитрий Дегтярев и Константин Гуренко, Оба Лотус, Максим Хохлов, Вильямс, Антон Такбулатов, СТР. Ну, это я имею в виду Тора Росса», естественно. Константин Ящишин, Вильямс, Богдан Ковалевский, Верджин. Алексей Ринос, Red Bull, Антон Ордеев, HRT, ну, я имею в виду, естественно, Хиспания Racing Тим, Юрий Сазонов, Заубер, Дмитрий Загоруйко, Заубер, Вилли Гринов, HRT и Артем Емельяненко, Red Bull. Алексей Граудинфорс, Индия, зашел и только что нас покинул. Я читал достаточно все это долго, у нас остается 8, примерно, с половиной минут. Посмотрим на трассу. Это, это Антон Ардеев, скорее всего. А, нет, 24 номер, это Вилли Гринов. Предлагаю посмотреть, Ну, вот здесь все-таки вправо, а влево, простите, в верхнем углу горят данные, но вот предлагаю посмотреть без них, там будет чуть больше видно. Это задняя прям, ну задняя я бы ее не назвал, это прямая на третьем секторе. Сейчас, в общем-то, последний двойной поворот, официально, кстати, по схеме трассы, это два поворота, вот первый из них, и вот второй, хотя на самом деле я бы это поворотом не назвал. Будь моя воля, вы простите, я бы засчитал это за один поворот, финишная черта, и нет, он остается 23-м, хотя, может быть, свое собственное время улучшил, мы сейчас это не Посмотрите, какая скорость, 320. 28 км в час Я, конечно, сейчас могу ошибаться Но, может быть, у меня какие-то данные неточные Но на реальном Гран-при Формулы-1 в Бахрейне В этом году пилоты Большинства команд, большинства Не буду говорить за всех 310 км в час не превышали Uh, это может быть говорит о чем, о том, что нет, ну конечно машина здесь не на сто процентов соответствует реальной, но с другой стороны она в общем-то в чем-то не близка и это означает, что uh, в данном случае именно Вилли пожертвовал, может быть отчасти прижимной силой ради скорости на прямых. коих тут в общем-то, uh, ну я бы сказал не самое малое количество их тут достаточно серьезных прямых их тут три как минимум. Феррари uh, и в боксах это были Кривенко uh, и Решетов, Вот Константин Гуренко на трассе, он сейчас шестой, за ним гонится, я так понимаю, Алексей Евсеев. Да, это он, и он сейчас... Нет, это был Григоренко, потому что вот сейчас перед Евсеевым как раз Артем Емельяненко. А, да, все правильно, он выходит из последнего поворота, улучшит ли время? Видимо, не улучшает, а если улучшает, то только время, а не позицию, потому что остается у нас... Остается девятый. Да, вот Григоренко, и он десятый. А, давайте посмотрим, кто у нас сейчас не проходит в следующую сессию Это Вилли Гринов, теперь он последний а, Дмитрий Загоруйко а, Артем Емельяненко а, Юрий Сазонов Заубер Антон Ардеев И Алексей Ринос а, Таким образом, Заубер, HRT и Red Bull в полном составе А, вот Алексей Граудынь снова к нам зашел А, так я проморгал, он давно зашел, он на трассе и, видимо, Антон Такбулатов э, с Кудри Туророса тоже перезаходил. Но он сразу вышел. Но вообще, по идее, если он показал... И Юрий Григоренко вышел. Но у них времена останутся. Я надеюсь, эта информация останется на сервере. И, в общем-то, это не значит, что они время круга свое... Они, оно не аннулируется в пределах этой сессии. У нас остается 6 минут ровно. И 22 болида. Но, на самом деле, 24. Потому что все 24 все-таки на трассе-то побывали. Вот сейчас Алексей Граудынь показывает свое время. Но сейчас он только на... Ну, уже на втором секторе. Но он сейчас как раз на, том, на той части трассы, которая... Вызывает нарекания Вот сейчас возвращается на традиционную часть конфигурации Мы пока посмотрим за кем-нибудь другим Кривенко снова на трассе И как Решетов, но мы увидели их обоих боксах Они сейчас скорее всего в конце своих установочных кругов Но с другой стороны Так, позиции Константин Павлов, Дмитрий Агапов Выезжает сейчас в боксы, чтобы улучшить время Александр Кривенко, Никита Решетов Константин Гуренко, Лотус, Денис Блесков Никита Фадеев, Ярослав Арзонин, Алексей Евсеев. Там, наверное, сейчас где-то здесь должен быть Юрий Григоренко, но он вышел. Дмитрий Усольцев, Дмитрий Дегтярев, Богдан Ковалевский, Максим Хохлов, Антон Такбулатов у нас появился вновь. Вот видите, он 14-й, то есть сохранил свое время друг друга, но мы что-то пока его здесь не видим. А, небольшой лак на сервере. Странно. А, да, у нас Антон так было эта все правильно. Вот Алексей Грудин показывает свое время, у нас сейчас все равно почему-то 22 пилота у меня показывает, мне это непонятно. Нет, Алексей Граудынь возвращается в боксы без времени. Досадно. А, но в общем-то время для еще одного, двух кругов у него есть. А, пока, да, время Константина Павлова лучше. Да, вновь выезжает, посмотрите, Алексей. Uh, нет, Дмитрий Усольцев лучший, посмотрите, минута 46 Вот Антон Токбулатов снова сообщение, что вернулся на сервер А, у нас появился на сервере клон, у нас два Антона Токбулатова Вот что интересно, <с> то есть пилота как бы 22 И, а, Илья Соболев выходил, он тоже возвращается Как-то странно, что перезаходит uh, пилоты Тора Росса Это на самом деле пилотам-то мешает а у Антона Тагбулатова, возможно, и не было времени, потому что вот он сейчас на сервере, и времени... Нет, есть время, вот он, он появился в таблице на своем месте. И кто-то вернулся. Алексей... А, нет, Грубин. А, Илья Соболев ушел. Ну, постоянно различные изменения, и очень трудно за этим следить. Но, в общем-то, кроме Алексея Грудыня, времена-то все показали, и в накладе они, если что, не останутся. Вернемся, собственно, вот у нас Дмитрий Усольцев показывает первое время, а Константин Павлов второй пытается улучшить. К сожалению, я не могу вам точно сказать, на быстром ли он круге или на установочном, но предлагаю последить, потому что, скорее всего, ну, Константин Павлов, не будем сомневаться в таланте прочих гонщиков, но он сейчас ближе всех, потому что, чтобы побить, время вернуть себе промежуточную пол -позишн. Александр Кривенко, третий. Подтянулись пилоты Феррари. Далее только Никита Рештов Константин Гуренко. Это он возвращается или выезжает из боксов, наоборот? проехал мимо боксов. Лотус. Нет, он возвращается на трассу. А вот Денис Близков точно тут заезжает в боксы. Да, все правильно. Дмитрий Дегтярев, скорее всего, на быстром круге. Посмотрим, принесет ли ему это улучшение результата Константин Павлов тоже на третьем секторе, но Дмитрий Дегтярев там был бы ближе и давайте сначала досмотрим его попытку он сейчас на седьмом месте, нет это не попытка, он сворачивает в боксы, значит возвращаемся к Константину Павлову и нет нет, он, у него то же самое время, и он не улучшает. Осталось всего на 67 семь тысячных секунды. Кривенко в почти в 3 десятых позади. в почти в 4. Константин Гуренко в полусекунде. И у нас Дмитрий Агапов. Вот, про кого я забыл. 165 он проигрывает. И задевает там, по-моему, усольцев. Да. Как-то кривовато он заехал в боксы. 23 пилота на трассе. Но у нас, по-моему, мы не избавились от клона Антона Такбулатова. Может и нет, потому что я его как-то на трассе. Нет, он вот, время его-то есть. У нас минута 46. Все, на быстрый круг уже уходить поздно. Если в плане того, что выезжать из боксов у нас... Кто у нас сейчас на вылет? Допустим, 23 пилота. Ну, Кто-то там время показал. Последним у нас вышел... Антон Такбулатов или Соболев. Илья Соболев сейчас, скорее всего, отсутствует на трассе. Но время у него пройти дальше позволяло. Но у него было, в общем-то, прекрасно. Если он, конечно, вернется обратно на сервер. Значит, у нас вылетают Алексей Граудын до сих пор без времени. Вилли Гринов, Дмитрий Загоруйка. Опа! Антон Такбулатов вылетает из игры, потому что э, сервера, простите, потому что у него не совпадают апдейты. Апдейты это у нас, э, в общем-то. Пока последим за кругом Артема Емельянинка, ему надо сейчас улучшаться, чтобы пройти дальше во вторую сессию. А, это означает, что какие-то файлы мода не установлены, не соответствующие с финальной версией мода. А, то есть, грубо говоря, мисс-матчи а, с тем, что имеет сервер. А, не знаю даже, засчитает ли ему это время. Вообще, по идее, не должны после мисс то Странно, что они только вот сейчас были выявлены. А может быть, это удалили клон? Сейчас сколько пилотов? 22? Нет. Антон Такбулатов тоже так же отсутствует. Поэтому отсутствует Инди. Алексей Граудынь. Нет времени. Он показывает время именно сейчас. Хотя вот Илья Соболев зашел, и у него время одна. Да, он, он проходит дальше. Алексей Граудынь показывает время, но показывает время худшее пока что. Он не проходит дальше. Не проходит Загоруйка, Эмилианенко, Гринов, Сазонов и Алексей Ринос. Но сейчас что-то может измениться. Осталось всего 11 секунд. Давайте посмотрим. Финиширует, это я понимаю, Макс Хохлов Но у него остается шестнадцатое время Лотус, не могу сказать чей, по-моему Это это Дегтярев И он остается, он заезжает в боксы Все, время сессии стекло И Антон Тагблатов предпринимает попытку зайти, но он уже ничего не успеет. Хотя, может быть, если ему время все-таки засчитают. Э, Virgin, Virgin. Это я вам сейчас скажу. Нет, я не разглядел пока что по шлему. Может быть, это... И Red Bull, Red Bull, Red Bull. Аль... Артема Емельяненко, он не проходит. Далее, Дмитрий Агапов тоже возвращается. Испания. Э, Испания, это, по-моему, Антон Ордеев Я не проследил, но шлем вроде бы его Хотя они, в общем-то, похожи И Макларен, Макларен Я включу, нет, не успел а, Может быть, это был Евсеев Может быть, Григоренко и, скорее всего, Григоренко, потому что именно он сейчас серьезно улучшил. И я так понимаю, что все. А, нет, Лотос, Лотус, Константина Гуренко. Но тоже в боксы. Далее Ред Бу. Нет, Вильямс, Вильямс. Константина Ищищенна. И он тоже едет в боксы. Еще Феррари. Это, по-моему, Кривенко. Нет, Павлов. Павлов... Нет, Дмитрий Сольцев. Он, да. Дмитрий Сольцев остается на промежуточный пол -позишн. Все, по-моему, пилоты. Все заехали. Сейчас посмотрим прос мы это. Так, Усольцев. Нет, Юрий Григоренко, но нет, это медленно, это круг возвращения в боксы. А, значит, все. Вот Макс Хохлов, но это. Макс Хохлов. 15 место. Ну, значит... А, Алексей Ринес у нас пробился все-таки. Он, похоже, все-таки проходит дальше, улучшил позицию. Хотя нет, это, наверное, потому что там выходили. Там Илья Соболев вновь нас покинул. Алексей Граудынь сейчас вышел. Нет, наверное, все-таки не получится. Но сейчас Алексей Евсеев, он, думаю, в этом плане все-таки поразборчивее меня будет. И он сейчас все это рассудит и даст команду. А, значит, мы сейчас проследим за чатом. В чате нам покажут. Так Булатов сам покинул. Видимо, там времени не было нормального, чтобы пройти дальше. А, значит, сейчас Алексей Евсеев все рассудит. Кому надо будет покинуть сервер, он об этом сообщит. А, и... Как только он это сделает, я вам сообщу, кто у нас покидает. И после этого мы прервемся. Я имею в виду, конечно же, ни в коем случае не рекламу. Просто мы сократим время, чтобы то время, которое реально пройдет между двумя сессиями, было намного короче в данной трансляции. Итак, ждем, в общем-то, команды Алексея, главного организатора чемпионата. Пока не считай тех, кто у нас по каким-то причинам все время выходит, у нас сейчас вышли после окончания сессии Соболев, Грудынь и Такбулатов. вот не считая их троих, да, у нас сейчас 21 пилот, и что, У Усольцев, Павлов, Агапов, Кривенко, Решетов, Григоренко, Гуренко, Близков, Дегтярев, Фадеев, Варзонин, Евсеев, Ящишин, Ковалевский, Хохлов, Ордеев, Ринас, Сазонов, Гринов, Емельяненко, Загоруйко. А вот за закоройка у нас пишет, что достали перезахотить, и, в общем-то, с ним согласен, потому что это мешает, это, во-первых, сказывается на времени круга, потому что всегда так или иначе, независимо от мощности компьютера-пилота, происходит небольшое подвисание. Хотя, конечно, здесь это не так смертельно, как, допустим, в игре F1 Challenge. Так, и все пишет, что ждем 2 минуты Тора Росса. А, интересно, зачем? Может быть, они обе прошли. Соблев-то однозначно прошел. Но если он а, сейчас не зайдет на сервер, то это будет приравниваться к невозможности выйти во второй сессии, и там он останется последним, соответственно. Будет стартовать, а, ну, наверное, в семнадцатом. А, и, значит, друзья, давайте все-таки я сейчас этот перерывчик в трансляции это сделаю. И после этого, когда мы уже включимся вновь в начало второй сессии, я вам скажу, кто нас покинул. Добро пожаловать вновь на трассу Бахрейн, Сахир и у нас выбыли Тагбулатов, Емельяненко, Загоруйка и Виллигринов. Это помимо тех, кто в конце там еще уходил. Значит, сейчас я... Пошла уже вторая сессия. Уже даже почти первая минута ее полностью вышла. Значит, все, кто сейчас должны были покинуть сервер, покинули. Дмитрий Усольцев, Константин Павлов, Агапов, Кривенко, Решетов, Григоренко, Гуренко, Блесков, Дегтярев, Фадеев, Арзонин, Евсеев, Ящишин, Ковалевский, Хохлов, Ардеев и Ринас. Вот те, кто участвует сейчас в сессии. А, так что, вот сейчас 17 пилотов продолжают борьбу. У нас на этот раз после этой сессии покинуто 7 пилотов а не 6 а у нас же Илья Соболев вот только что вернулся 18 пилотов на трассе сейчас кому то придется эту трассу покинуть я вот только не знаю засчитают ли Соболеву время вот интересный момент если время Соболева остается в силе то а, а, Ринос должен уйти но с другой стороны сейчас могут засчитать опоздание Илье Соболеву вот он спрашивает извините я еду Сейчас Алексей Евсеев что-нибудь скажет, мы пока оставляя чат и таблицу переключимся на пилотов мелком окошке. Вот, например, это у нас Антон Ардеев. А, да, все правильно, Антон. Вот их как раз можно, знаете, вот как была с 97 по 2005 -й. на болидах Макларена, Мерседес была табачная реклама, которая на трассах, где табачная реклама запрещена, компанией West там фирменные надписи фирменным шрифтом заменялись на Именно пилотов, которые пилотировали. То есть, допустим, Мика, Дэвид, Кими, Хуан Пабло, Педро. Ты перечислил всех, кто в эту эпоху гонял за Макларен. И вот у пилотов Испании и Реальной, и Фоковской, у них то же самое. Там было Корун, Бруно, Саком. А у нас здесь вот Вилли, Антон. И то же самое было у тестовых пилотов, но, к сожалению, там я надписи полностью не помню. А и вот у нас Алексей Евсеев, который вот сейчас... Это под вопросом, откровенно говоря. Алексей Евсеев, видимо, на трассе, он не отвечает. Э -э Опа! Оп Денис Близков без заднего э -э спойлера, как интересно. Э -э сейчас вынужден вернуться в боксы возвращаться прямо вот так. Ну, мы об этом уже говорили, при... не мешая пилотам. Здесь интересный момент. Во-первых, это на э -э самое начало второго сектора. Э -э ему ехать еще долго-долго. Он сейчас... Кучу времени просто потеряет, еще его и разворачивать, Но без заднего крыла, конечно, автомобиль крайне нестабилен. А, проблема в том, что местами, особенно вот здесь, на этом новом сек секторе, а, трасса достаточно узкая, местами. И вот опять его разворачивает. И иногда он вынужден уходить с нее. А во многих местах на трассе... А, расположенные разнообразные антикаты, так называемые Так, есть у нас какие-нибудь времена? Времен у нас пока что нет Я не могу вам сказать, кто из пилотов сейчас едет на трассе первым Но, допустим, последим за Дмитрием Усольцевым Потому что, нет, он не первым время показывает Первым время показывает Александр Кривенко Минута 47, 746 Но это пока далеко не самое быстрое время А вот как раз Дениса близко, вот все разворачивает Последний Вот, допустим Нет, Решетов возвращается Никита Решетов Опа Да, показывает время Быстрее Кривенко Но еще быстрее Константин Павлов В минуту 46-948 Это близко к тому, что он показал на первой сессии а, Ну, кто у нас там поближе? Ну, допустим Дмитрий Агапов Вот, Дмитрий Агапов сейчас показывает время он второй Второй отстает на 4 десятых практически Кто у нас там еще может быть поближе к финишной черте? С тех, кто уже начал один круг вот, у нас выворачивает Дмитрий Дегтярев. Сейчас на... Э Старт-финишную прямую. И он первые шестьдесят тысячных секунды. Я не, не помню точно. Может быть не самое лучшее время уикенда. Э -э но абсолютно лучшее время этой квалификации. Э -э кто у нас там еще с большим количеством кругов? Никита Фадеев проехал два круга. То есть начал быстрый, но заехал видимо в боксы. Ярослав Варзонин пока последний. Из тех, кто вообще показал время. Минута 48-172. Но конечно же улучшится. Нет уже последний Дмитрий Усольцев. Минута 50... Э -э 60, 80, простите, семь тысячных секунды. Не самый такой четкий шрифт в, в моде f зон Алексей Ринос, минуту 49, 912 Но здесь явно какие-то проблемы. Там вот позади видим Григоренко, может быть, его как-то объезжал. Хотя Григоренко сам-то со временем намного лучше, минута 47, 374. Это четвертое время сейчас. Дмитрий Дегтярев из Лотуса все еще первый. Пока что у нас 11 пилотов показали времена, и пока среди них худшие усольцев. Но с другой стороны есть еще Гуренко, Близков, Фадеев, кстати, как там Близков, О, он уже и без переднего спойлера, зато на третьем секторе, в самом его начале. Значит, скоро приедет в боксы. Ремонт, конечно, предстоит основательный, но он будет достаточно недолгий. Там вот Богдан Ковалевский проехал еще, но он да, это он на круге выезда. А, Константин Ящишин проехал. Начал быстрый круг, но вернулся в боксы. То же самое у Алексея Евсеева, то же самое у Никита Фадиева. Ой, как опасно! Там Блесков был с одной из Феррари. Кто бы это мог быть? Это, это Павлов. И он тоже. Он после этого инцидента вынужден возвращаться в боксы без переднего спойлера. Ух! Едва-едва ему сейчас не нападал Дмитрий Агапов. А Дмитрий Агапов, он как раз сейчас на третьем месте ой кто у нас там еще без времен Илья Соболев все еще в боксах без разрешения выезжать не собирается может быть это правильно потому что раз Евсейф пока ничего ну вообще чат то запрещено а Илья Соболев то вот как раз пишет в чате но может быть в данном случае ему стоило ответить со стороны Алексея кто нибудь у нас сейчас есть на трассе нет Денис Близков вот такая вот у него неприятность он сейчас в боксах Константин Гуренко сейчас по моему на быстром круге да так есть он его еще и заканчивает или едет в боксы. Нет, заканчивает. Но мне показалось, что немножко время. медленно. Нет, не так уж и медленно. Пятое время. Но пилоты еще будут улучшаться. Хотя осталось-то всего 8 минут. Можно сказать, середина. Вот кто у нас сейчас на быстром круге. На первом в данной сессии. Это а, Богдан Ковалевский. Вот, может быть, за ним стоит сейчас посмотреть. Он следует за одной из рано. Это рано Никиты Решетова. М -м -м. Да, вот я теперь понял, как от мне. Я вот сегодня был случай, уже в конце первой сессии, когда проехал Virgin, я не знал, как его отличить. Вот у Богдана видно, что шлем сверху напоминает шлем Тимми Райконина. А, ну да, там еще и штрих-код виднеется. Да, ну да, теперь все мне понятно. Я уж прошу прощения за тесты. Все-таки еще не всех пилотов научился различать, но э, стараюсь. Э, значит, сейчас он 17-й. и последний, не считая Ли Соболева. Но просто потому что остальные, наверное, времена уже показали. Ой, это что? Нет, это какой-то лаг. Просто вот вопрос в том, что был ли это лаг или это нет? Это не у меня явно проблема со соединением. Я уже испугался. Да, как какие-то лаги. Но с соединением у меня вроде бы все нормально. Потому что, к сожалению, если я сейчас, допустим, вылечу с сервера, то э, продолжить я, допустим, могу с повтора, но на повторе вот такой таблицы результатов-то уже не будет. Так что, есть... В дреме у есть. Минута 49, 353. Он пока 11-й. А времена по не показали еще Близков. Он сейчас на трассе. А, Никита Фадеев тоже на трассе. Евсеев... Нет, он не на трассе. И Ищишин. Но они сейчас все... Эти трое пилотов на круге выезда. Вот посмотрим, кто из них ближе к кончению. Мне показалось, что это Денис Близков. Давайте посмотрим. Никита Фадеев. Нет, он дальше. К началу... Вот, Константин Ищишин дальше начал свой быстрый круг. Посмотрим на него с его камеры... Можно даже полностью Первый поворот, откровенно говоря, промахнулся на торможении Во второй пошел получше С третьего, ну, В третьем вообще трудно ошибиться в квалификационных условиях Далее здесь тоже достаточно тяжелый на торможении поворот Тем более отсутствие помощников Но, в общем-то, проходит его вполне неплохо Далее следует на новый сектор трассы Здесь достаточно сложная связка, особенно она сложна в отсутствии трекшн-контроля. Кстати говоря, об электронных помощниках стоит отметить, но это будет, в общем-то, важно только завтра, что в отличие от прошлого года вернулся так называемый лаунч-контроль. Это система, которая позволяет более стабильно стартовать с места при старте гонки. В общем-то, система достаточно, можно сказать, необходимая, если речь идет о безопасности. Теперь, может быть, будем надеяться, старты будут безопаснее, не будет завалов. А завалов, кстати, на тестах было, в общем-то, ну, хватало, чего вспомнить э, четвертую тестовую сессию на, на Шпильберге, которую э, мы тоже для вас транслировали. Правда, ну, нет, здесь прямого эфира вообще нигде нет, но я вот на квалификациях сейчас, в последующем, я это сижу на сервере в качестве зрителя, и для меня это все, можно сказать, прямой эфир, потому что я наблюдаю все в режиме реального времени. А вот гонка будет записываться уже с повтора, когда, в общем, можно что-то даже перезаписать, смонтажировать. Есть право на ошибку, а сейчас импровизация, если хотите, как у настоящего комментатора телевизионного. И вот сейчас заканчивает Константин свой круг По-моему, с точки зрения пилотирования он был не самым плохим И результат улучшает, становится одиннадцатым А, ну как понять, улучшает, он вообще еще времени не показывал Далее Денис Близков. у нас тоже сейчас в последнем повороте Ну, в последних двух поворотах, мы уже об этом говорили Мерседес под номером 15 Ну, здесь номера по сравнению с Кубком Конструкторов прошлого сезона И он восьмой Полмен... Пол Ситер, если выражаясь языком, мото GP. У нас все тоже. Это Дмитрий Дегтярев. С тем же временем он его пока не улучшил. Значит, кто у нас? Никита Фадеев. Сейчас может. Да, последний, опять же, поворот. А, проходит его, выходит на старт, финишную прямую. И смотрим время. Никита Фадеев. Пятый результат. Минута 47. 397. Всего лишь на ой ой ой я так даже не посчитаю Ну, очень-то небольшое количество тысячных Отстает от Юрия Григоренко Пока у нас без времени только Алексей Евсеев И он сейчас уже скоро исправит это Небольшое недоразумение И он у нас сейчас на задней прямой На задней прямой Давайте посмотрим, какая здесь у него будет максимальная скорость и обороты, обороты Нет, лимитатор 18 не упирается а... Ну и скорость я тоже проглядел Значит, пока у нас только Илья Соболев без времени, это логично, ему разрешение выехать пока никто не дал, но он остается на сервере, наверное, просто смотрит, а, кто-то улучшил. Не в первой пятерке точно, там, по-моему, Александр Кривенко поднялся, да, у него уже лучше, получше время, чем было. Или Макс Хохлов, может быть, я, может быть, проглядел. И вот сейчас Алексей Евсеев выходит на старт-финишную прямую, а это, кстати, у нас же сейчас остается ровно 3 минуты до конца сессии, я что-то не всегда слежу за временем, но Алексей Евсеев показывает... А, нет, простите, он только сейчас уходит на быстрый круг. Тогда посмотрим за кем-нибудь еще. Дмитрий Дегтярев сейчас пытается улучшить, и он на третьем секторе. Может быть, у него сейчас получится еще сильнее, так сказать, закрепить шансы на промежуточный пол. Прямая третьего сектора, двойной последний поворот и вновь выход на старт-финишную прямую. О, разворачивает в последнем повороте, а, машину до стены, уб... а, уберегает ее от стены, не дает ей туда долететь, но вынужден прервать свою попытку, которая уже явно не быстрая, и вернуться в боксы. Здесь Константин Павлов, по-моему, это тоже третий сектор, а, посмотрим, что получится, нет, по-моему, это может быть и третий сектор, но не тот участок трассы, О, не-не-нет, это вообще, по-моему... Это по-моему новый сектор Да, это новый сектор Это первый, граница первого и второго секторов трассы Это не то Вот Дмитрий Агапов Может быть начинает свой быстрый круг Он на третьем месте Юрий Григоренко четвертый Ну вот он сейчас Ох, в классном заносе прошел Один из поворотов Кстати, может быть в, старой, так, в условиях старой конфигурации Может быть это один из самых сложных поворотов трассы Но там в общем-то добавилось и в новый Достаточно неинтересных, но сложных поворотов и Вот Юрий Григоренко сейчас явно на быстром круге Он четвертый Может быть улучшит этот результат и мы сейчас как раз досмотрим круг его исполнения. Ух, какая сильная атака по ребриков. По внутренней кромке. И сбавляет темп. Нет. А, может быть, сгорел двигатель. Да, так и есть. Сгорел двигатель. Потому что обороты абсолютно нулевые, передача нейтральная. А это значит, что кое-кто у нас с радиатором доигрался. Если он сейчас накатом не довезет, болит в боксе, а он этого вряд ли сделает, то он не сможет уже улучшить свое время по ходу этой сессии. Но, посмотрите, он пытается, у него скорость. Нет, она падает стремительно, 20 км в час, ему не хватит, чтобы доехать на пит-лейн. А Александр Кривенко шестой Агапов все еще третий, Павлов все еще второй Дмитрий Дегтярев все еще первый Но здесь есть на самом деле о чем задуматься пилотом Потому что, нет, не улучшает Константин Павлов Сколько у нас осталось времени? Ой, 30-40 секунд Всего лишь до конца сессии у нас По-прежнему у нас, нет, сейчас у нас последний Алексей Ринос Евсеев показал предпоследний результат Всего лишь навсего Дмитрий Дегтярев Первый, Павлов 2, Агапов Третий, Григоренко, Фадеев Кривенко, Максим Хохлов, Константин Гуренко, Ярослав Фарзонин, Никита Решетов. Далее не проходят дальше. В третий сегмент у Сольцев, Блесков, Ордеев, Ящишин, Ковалевский, Евсеев и Ринес. А у Соболев? Соболев выхал на трассу. Интересно. Ему разрешение-то пока никто не дал. И показывает 15-й результат. Вот что интересно. Сейчас вообще интересная ситуация все-таки. И время кончается. Все, выезжать уже бесполезно. Сейчас... Ой, Богдан Ковалевский влетает в трассу. Он вряд ли улучшит свое время. Хотя, кто знает, Евсеев вообще без обоих спойлеров в боксах. Какой интересный финал. Евсеев явно не проходит. Он сейчас последний даже среди 18 пилотов. И, в общем-то, он не пройдет. Там еще посмотрим, какое будет решение с... Решение с Соболевым. Константин Павлов может еще улучшить, возможно, время, и он на третьем секторе, сейчас будем смотреть В общем-то, он едет достаточно быстро, я думаю, если бы это был круг заезда в бокс, он бы придержал, можно сказать, лошадей В общем-то, он проходит дальше, но, может быть, сейчас покажет промежуточный пол, это, наверное, не самое интересное событие на трассе И вот, когда он сейчас преодолеет финишную черту, мы будем смотреть за финишной линией Нет, он едет в боксы он едет в боксы, но сейчас посмотрим. Virgin. Это, по-моему, Богдан Ковалевский. Да, это был Богдан Ковалевский. Сейчас посмотрим, может быть, еще пилоты какие-то будут приехать сюда. Вот, по-моему, еще один Virgin. Нет, Хиспания. Хиспания. Кто же это у нас мог бы быть? Это Антон Ардеев. Да, Вилли Гринов же не прошел. И. Если улучшение, у Ардеева. Он 13-й. Я не помню, на какой он позиции был перед этим. И. Дмитрий Агапов вырывает пол позишн. Минута с 46-672 тысячных. Это лучшее время квалификации. А квалификация. может быть и уже и уикенда. А, Торрос или Соболева. Возможно, нелегально сейчас проходящие круги. И 15-й результат. Посмотрим, если кто-нибудь еще. Вот здесь достаточно интересная ситуация между Соболевым и Ринсом, но, к сожалению, мы ее сейчас прояснить не сможем, потому что, я так понимаю, окончательный вердикт будет только по истечении. Вот Денис Близков уже покинул игру, интересно. По-моему, у него было время который позволял ему пройти в третий сегмент, но, может быть, он еще вернется. А, но тут уж Алексей Сейф рассудит, и что же будет между Риносом и, а, и Соболевым мы узнаем только а, на старте завтрашней гонки. Не пропустите трансляцию. Правда, выйдет она немножко, наверное, все-таки позже относительно квалификации. Нет, скажем так, она выйдет позже относительно гонки, трансляция гонки выйдет позже относительно гонки, чем трансляция квалификации относительно квалификации, но тем не менее не пропустите, гонка скорее всего будет, ну, явно поинтереснее, чем реально, и у нас Дмитрий, нет, может быть Константин Гуренко, здесь отсюда шлем разглядеть сложно, Гуренко. У Гуренко шлем в традиционных цветах команды Лотус. Э ну, в общем-то, такой как -то, близко очень похоже на раскраску самих болидов в этом году. А вот у э э Дмитрия Дегтярева шлем напоминает э шлем Виталия Петрова. Нет, раз уж Дмитрий Агапов возвращается в боксы, то сессия у нас сейчас окончена. И давайте я предлагаю вам проследить сейчас за чатом Может быть уже какой то сейчас решение вынесет Алексей Значит, временно Окончательные результаты второй сессии Дмитрий Агапов, Дмитрий Дегтярев, Константин Павлов, Константин Гуренко Юрий Григоренко, Никита Фадеев, Александр Кривенко, Максим Хохлов, Ярослав Арзонин и Никита Решетов Далее не проходит Дмитрий Сольцев. Дмитрий Сольцев один из быстрейших пилотов первого сегмента Но, видимо, не сложилось в данном случае Антон Ардеев, Константин Ящишин Илья Соболев в, в любом случае Богдан Ковалевский, Алексей Евсеев Алексей Ринас вот кто не проходит Далее в третий сегмент Пока никаких решений Со стороны Алексея Евсеева Здесь не следует Хотя вот может быть у нас Список все-таки пополнится Никиты Решетова Потому что Денис Блесков у нас покинул сервер Он может быть сейчас на него зайдет обратно А я не помню, к сожалению, друзья, какое время он показывал Может быть в процессе вот этой таблицы в процессе квалификации видели время Одно из его последних времен Может быть вы сами-то знаете Был ли он допустим, выше того, что режет, режет того, Чтобы выпихнуть его за пределы Третьего сегмента или не был Но я вот вам сейчас, к сожалению, на этот вопрос Ответить не могу, может быть он сейчас возьмет Денис Близков перезайдет И покажет, у него окажется, что время лучше и он останется в третьем сегменте. С другой стороны, мы помним, что у него были проблемы, он без заднего спойлера, а потом и без обоих спойлеров возвращался в боксы, вот сессия оконченный всеф сейф объявляет, и у нас мы видели, что у близкого были проблемы, поэтому я думаю, что все-таки Никита Решетов дальше-то проходит. Вот Константин Ящишин уже сам выходит, Ринас сам ушел, хотя и тут же вошел, Ох, как интересно. А, и у нас сразу вот Усольцев, Соболев ушли, э, Квалевский ушел. Значит, у нас сейчас стартует, мы даже без перерыва, вот, перерыва делать не будем, у нас сейчас стартует третья квалификационная сессия, последний сегмент. А, вот Алексей Ринас мне все-таки непонятно, может, может, это клон, как у нас было с Токбулатом в первой сессии. Знаете, я угадал, Ринаса не видно, скорее всего, это глюк, и он, на самом деле, уже все-таки вышел. У нас почему-то Евсеев, но... Евсейф, он, наверное, остается как судья, а ездить-то он, наверное, не будет. Вот что. Значит, Константин Павлов. Нет, он не первый пилот, там, по-моему, Кривенко раньше всех выехал. Да, я впереди него никого не вижу. Да, Алексей Кривенко первым покидает боксы. А, а здесь вот что, новые правила. Я, знаете, на самом деле, как-то про них подзабыл. То, что у нас сейчас... В третьей сессии 10 минут, но ограничены еще и количество кругов, а именно 6. То есть это примерно как половина классической традиционной квалификационной сессии 90-х годов. Это говорит о том, что сейчас пилоты могут либо пойти на серию из двух быстрых кругов, а, вот что! Я совсем я. Простите, я, конечно, не перечитывал регламент в полном объеме Прямо перед этой трансляцией кое-что подзабыл. Один выезд из бокса. В боксы сейчас заезжать нельзя. Любой выезд заезд в боксы обратно, это он аннулирует оставшиеся круги, поэтому вот как сейчас пилоты из бокса выехали, так они больше заезжать туда и не будут, если, конечно, не разобьют свои машины. Ринос, да, скорее всего, клон. Евсеев, как не, оставший, не прошедший в третий сегмент, достаточно редкое явление, сейчас сидит в боксах. А остальные пилоты сейчас на трассе нет. Вот Макс Хохлов, Никита Фадеев. А все остальные в боксах. Но первым у нас начнет быстрый круг кто? Александр Кривенко. Вот за ним мы и пронаблюдаем. Он сейчас, по-моему, на третьем секторе. Да, именно здесь он и находится. И мы будем смотреть, вот он, говорит, резину. Правда, вот здесь как раз м, пилоты могут чисто визуально выбрать, какая у них будет резина с зелеными полосками по бокам или нет. Но а, мы не можем только по этим полоскам ориентироваться, какую же, какой же тип резины сейчас использует пилот. А, потому что полоски это сугубо визуальное явление, может быть и более жесткий состав на них. А, в любом случае. А вообще на этот уикенд гран-при бахрейна э, применяется два типа резины это решили так естественно организаторы э, собственно это софт и супер софт то есть, с мягкой, сверхмягкой резиной, соответственно. А, учитывая, что, в общем-то, учитывая этот факт, учитывая особенности трассы, и учитывая тот факт, что как минимум один пидстоп в гонке обязателен, а, это приводит к нас к выводу, что, скорее всего, пидстопов будет явно не один, а может быть, даже и не два, и, может быть, даже и не три. А, в общем, посмотрим, все это будет видно завтра. А, и что самое главное, что несмотря на то, что мы исп... В основном-то как... конечно, у нас сильно изменен, Но как базис мы используем мод F-Zone 2009. Но с точки зрения топлива э, у нас все как в 2010 году. И поэтому пилоты завтра стартуют на полных баках. То есть, э, внешность... Э, под внешностью болидов 2009 года вмещаются куда более большие топливные баки. Итак, скорость здесь уже за 300. Интересно. Да, там было... Порядке 310. Значит, достаточно многие пилоты у нас здесь э, выходят на эти скорости, э, которые, в общем-то, превышают среднестатистический показатель э, реальных э, болидов 2010 -го года на этой трассе. И вот сейчас у нас выходит на прямую, третьего сектора, Александр Кривенко. Там за ним чья-то ну, А, ну как чья-то? Никита Рештов, конечно, ведь Дмитрий Усольцев нас покинул уже. По окончании второго сегмента. Итак, первое время третьей сессии. Это будет первым же, конечно же, Александр Кривенко. Минута 47-115. В общем-то, неплохо. Но сейчас равно может быть, будет и быстрее. Нет, Решетов медленнее. Причем существенно почти на 9 десятых. Константин Павлов тоже медленнее. Напарник Кривенко. Но уже на 3 десятых. А, Ярослав Арзонин еще медленнее, но быстрее Решетова. 6,5 десятых проигрывает. 135 тысячных. Кто еще сейчас покажет время? Дмитрий Дегтярев. А Гапов, наверное, раньше него нет. Там другой болит, там, наверное, Макс Хохлов. Да, Макс Хохлов ушел на быстрый круг. И Дмитрий Дегтярев быстрее. Минута 46-940. Но это пока примерно в трех десятых от времени второго сегмента. Вот Ринос у нас... А, вот и такая же информация, как с Тагбулатом, значит, про апдейты. На самом деле у Тагбулатов было все нормально, просто э, это предлог, чтобы выкинуть клон. Таким образом, у нас сейчас 10 пилотов на трассе, э, и какие изменения? Вот Дмитрий Агапов у нас теперь пока временно медленнее всех, э, но сейчас все пилоты, кроме Евсеева, который присутствует сугубо как судья, на трассе и Юрий Григоренко третье время. Константин Гуренко. Вот так вот. Посмотрите, там написано два круга из шести, а он выезжает из боксов. Вот, мне это интересно. Если, допустим, он заехал, проехал установочный круг, заехал в боксы и не нажал клавишу Escape, а, а сделал пит-стоп. Вот это, по-моему, может быть и позволяется. Вот, может быть, если он сделал именно так, то в таком случае, может быть, сейчас ничего страшного для него не, не случилось, кроме потери одного быстрого круга. А вот если он, допустим, нажал Escape, а потом снова выехал из боксов, мы вот этого, к сожалению, не видели, то это уже нарушение правил. Посмотрим, в общем-то, гон... на старте гонки я вам об этом расскажу подробнее Дегтярев все еще быстрее всех, Кривенко все еще второй Ну кто там сейчас поближе к завершению круга? А вот как раз нет, Гуренко-то он только на быстром Может быть Максим Хохлов? Да, он сейчас на третьем секторе Сейчас будем смотреть, какое время он покажет Но, знаете, откровенно говоря, вряд ли он претендент на пол Вот там Никита Фадеев А, нет, он только начал быстрый круг И, да, Макс Хохлов сейчас из тех, кто вообще показал время Он последний, проигрывает Дмитрию Дегтяреву минуту А, это общее время Проигрывает он секунду, 767 тысячных а Время у нас пока не показали Никита Фадеев, он только что начал быстрый круг Посмотрите, как едет лотус Константина Гуренко На прямых его правое переднее колесо Оно висит на трассе, оно даже не катится и это не только на прямых. Вот, это, значит, э, настройки такие, как э, развал, схождения. Э, потом такие, может быть, настройки, как весовое распределение, э, весовой балласт в болиде боковой. В общем-то, интересное решение. Может быть, оно приносит какие-то плоды, и вот сейчас уходит на свой быстрый круг. А Никита Фадефил, по идее, бы уже должен-то и заканчивать. Но нет, он сейчас только на втором секторе. Посмотрим, вот э, Александр Кривенко. Где он? Это второй сектор. Юрий Григоренко, это похоже больше на... Нет, это вообще еще границы первого и второго. Вот Константин Павлов, да что же они... Что же их всех носят-то, черти где? Вот может быть... Нет, все не то, все не то. Александр Кривенко прогревает резину. Значит, этот круг сейчас не быстрый, но заезжать-то в боксы запрещено. Вот Никита Фадеев. Раз уж так. И вот дождемся и посмотрим, какое время он покажет. А, сейчас он на третьем секторе. На прямой 17300 Там все-таки дошло количество оборотов. Скорости я не посмотрел. А, и время Никиты Фадеева. Четвертое. Проигрывает лидеру 313 тысячных секунды. А значит, пока у нас только Константин Гуренко. Макс Хохлов пред, ä, сделал еще один быстрый круг, но даже не улучшил своего и так последнего времени. Эм... Константин Гуренко сейчас на быстром круге. Он единственный, кто пока времени не показал из тех, кто мог бы его показать. Эм... Александр Кривенко сейчас пока не улучшил. Но он начал... А, так он же был и не на быстром круге, он там прогревал резину, мы видели. Юрий Григоренко, третий. Кит Фадеев все еще четвертый. Константин Павлов немножко опустился, может быть, стоит ему немножко поднапрячься. Потому что, по сравнению с его квалификационными результатами на прошлых сессиях, это немножко чуть пониже его ожидаемого уровня. Вот Константин Гуренко сейчас покажет все-таки наконец-то хоть какое-нибудь время. И... шестой результат проигрывает четыреста восемьдесят сорок сотых своему напарнику дмитрий агапов позади него тоже не улучшает в общем то дмитрий агапов константин павлов и александр кривенко они сейчас ближе всех к тому чтобы завершить свои попытки но у александра кривенко мы видели небольшая ошибочка на выходе по моему снова как раз сектора трассы и вряд ли он сейчас улучшится дмитрий агапов сейчас по моему нет это новый сектор О! Никита Решетов уже в боксах, он уже не имеет права выезжать. Может быть, какую-то аварию претерпел. Время у него в секунде и 1 сотой позади. Нет, в сотых позади. И он не сможет уже улучшить время в любом случае. Ярослав Арзонин тоже в боксах. То же самое, только неполный лимит кругов исчерпан и улучшиться уже не сможет Константин Гуренко на трассе, Павлов на трассе А, у нас Никита Фадеев прорвался на второе место и здесь темп медленнее может быть еще уйдет на один быстрый круг, а может быть побережет а, в машину и не станет, но Константин Павлов пол позишен Пол позишен, минута 46, 779 И опережает Дмитрия Дегтярева на 162 Тысячных секунды Т Тогда уже Фадеев третий Кренко четвертый, и он в боксах, он не улучшится а, Юрий Григоренко в боксах, тоже Не улучшится а, Константин Гуренко может быть еще попробует Ярослав Арзонин и Никита Рештов мы знаем уже в боксах Дмитрий Агапов сейчас на третьем секторе Он может попробовать Макс Хохлов в боксах, как интересно А, время-то уже кончилось, время, тут уже не в попытках Дело, а, да, вот сейчас Интересно, Дмитрий Агапов имеет все шансы. Почему бы и нет? И он это делает. Пол позишн. Минута 46, 664 тысячных. По-моему, это полное повторение времени второго сегмента. Лучшего. Дмитрий Дегтярев уже... Все, они сейчас уже не улучшатся. Вот в чем дело. Посмотрим. Посмотрим, кто сейчас... Еще покажется, вот здесь, вновь мы наблюдаем за последним поворотом, но по-моему уже все, по-моему уже время вышло. Нет, у меня такое впечатление, что Константин Павлов на быстром круге, он может отнять полпозицию, но он отстает всего на сто пятнадцать тысячных секунды. И Фадеев тоже быстрый круг, и Фадеев, по-моему, сейчас даже ближе, ближе к линии финиша. Там Константин Гуренко, но он застрял позади пол-пози... Обладатель временной пол-позиции Дмитрий Агапов он не улучшит время. Нет, у него ничего не выйдет. Никита Фадеев, последний поворот, и он едет в боксы. Константин Павлов, последний поворот. И едет в боксы. Таким образом, Дмитрий Агапов, об... это обладатель пол-позиции, стартует завтра в гонке с первого места. Ну что ж, пока пилоты у нас... Доезжают до конца, а, собственно, уже это круг заезда в боксы, если так можно выразиться. И результаты у нас можно уже назвать окончательными. Таким образом, это получается. Дмитрий Агапов, Константин Павлов, Дмитрий Дегтярев, Никита Фадеев. Так, а что изменилось? У нас, наверное, Дегтярев улучшил или Павлов, потому что Фадеев-то у нас был все таки третьим в какой-то момент. Далее Константин Гуренко на пятом месте. Александр Кривенко, Юрий Григоренко, Ярослав Варзонин, Никита Решетов и Максим Хохлов. Это результаты третьего сегмента. И мы будем смотреть, вот он греет резину. Правда, вот здесь как раз м, пилоты могут чисто визуально выбрать, какая у них будет резина с зелеными полосками по бокам или нет, но э, мы не можем только по этим полоскам ориентироваться, какую же, какой же тип резины сейчас использует пилот, э, потому что полоски это сугубо визуальное явление, может быть и более жесткий состав на них, э, в любом случае. А вообще на этот уикенд Гран-при Бахрейна, э, Применяется два типа резины. Это решили так, как, естественно, организаторы. А, собственно, это софт и супер софт.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 Непосредственно всей квалификации Всех трех сессий Сейчас на ваших экранах Но это результаты предварительные Результаты, которые Это можно сказать уже даже для меня Сейчас не прямой эфир, не реальное время Результаты, которые в, опубликованы Сразу после окончания э, Квалификации на форуме И они предварительные Эти результаты пока не означают э, Того же порядка пилотов С которым они будут стартовать и а, значит вот у меня написано connection lost, как будто бы disconnect, но в такой момент, и сейчас простите, я уберу музыку, у меня такое впечатление, что просто Алексей Всейф выключил сервер, хотя в общем-то достаточно рано это сделал, но может быть я ошибаюсь. Итак, сейчас у нас а, полные результаты, вы их уже видите на ваших экранах, и эти результаты пока предварительные, а, после каких-либо вердиктов, разрешения ситуации спорной между порядком, а, имели ли во втором сегменте ездить а, право Ринус и Соболев, а, окончательные а, расстановка. Вы узнаете либо на форуме, либо в трансляции гонки, потому что там тоже пилоты будут стартовать э, в правильном порядке. Ну что ж, на этом, в общем-то, квалификация окончена. Мне остается с вами попрощаться И, конечно же, напомнить, что завтра Гонка, первая гонка сезона Гран-при Бахрейна В ФОК Формулу 1 2010-2011 Гонка будет абсолютно, я уверен Интереснее, чем реальная Гран-при Бахрейна Гонка будет интересной, борьба Просто так Дмитрию Агапову Никто победы уступать не собирается, уж поверьте Будет гонка интересная Возможно, учитывая, что это первая гонка сезона Результат ее будет неожиданным И я призываю вас обязательно не пропустить скачать трансляцию и посмотреть гонку для вас работал богдан холошевский увидимся в гонке до свидания